Я вообще молодость хотел быть военным врачом. Причем потому, что я родился после войны. Годы 1948 -го года э, средний брат от болезни умер. Вот тогда э, молодость я хотел быть э, врачом. Учился, окончил 10 классов, хотел пойти в медицинский институт. По конкурсу я не прошел. Что после того э, я работал в театре приболеть, рабочей сцены. И мне призывали в армию. В армию хотели меня оставить в военную училищу. Естественно, когда я служил в армии, мне умер отец. Когда я... Это был 1968 год. Приезжаю, мать, мне не дает добро. Нет, не будешь учить, не будешь военным, военным не будешь, потому что у тебя младшие братья, как я буду их воспитывать, как буду их кормить. С этого момента я приезжаю в войсковую часть. И, ну, говорят, родители, мать род, отказываются. И так я э, оптимализовался в 1969 году. Я вообще хотел, любил форму одевать. И вот в 1970-1970 в году я как раз, э, мне взяли младшим инспектором военизированной пожарной части. Прошел, с того, с того момента я начал работать в Министерстве внутренних дел. Тогда пожарная часть относилась к МВД. В 1975 году, по-моему, был побег. Побег, э, арестован, арестованный через перевал Долон. Я трое сбежали с автомашины. Я двоих задержал. И вот тогда был начальником Роуда Низамов Ахмед Канагатович и начальник РОД Кубиган Албанов. Они говорят, видите, какой он милиционер не может задержать, а пожарник задержать. Давайте мы его переведем в милицию. И с того момента меня привели в уголовный розыск. Это 1986 год. С того момента я работаю в милиции. И получил первое звание, дошел э, вот до полковника. Работал в Кашкорке э, до 1980 -го года, год работал на Рыне, и долгие годы я работал в Ламединском РОД, с инспектора дошел до начальника, все ступенки я прошел, от инспектора до начальника милиции. И в 1993 году меня назначил первым начальником Чуйского Там работал три года. И в 1997 году мне э, перевели в Министерство национальной безопасности. Работал в центральном аппарате два года, и два года работал начальником управления по городу Вишкекчуевской области, тогда Служба национальной безопасности. И последние два года работал я заместителем командующего внутренних войск. И в 2004 году по возрасту я вышел на пенсию. И с 2013 -го года я работаю председателем Совета ветеранов Министерства внутренних дел. Мне две дочери, один сын, старшая дочь работа, работал в органах внутренних дел, в паспортном столе. Вторая дочь работает в Центральном аппарате, звание подполковник. Сын работает э, лейтенантом, седьмой год. Сейчас э, Центральный аппарат ГББД. Могу сказать, я родился милиционером. Я не жалею. Вот я сейчас чувствую, какой боль э, работа жены. Вот у нас э, трое детей, я не знаю, как они вырастили. Вот сейчас у сына две дочери. Я вот сейчас чувствую их труд, женский труд. Поэтому придумал, этот жена офицера, медал я придумал. Вот сейчас мы вручаем всем женам, офицерам. Я не жалею, почему? потому что я отдал свою душу. Я раскрывал разных преступлений, я помогал людям. Два года в армии, семь лет СНБ, остальные 37 лет работал в Министерстве внутренних дел. А сейчас я с 2013 -го года работаю председателем Совета ветеранов. У меня день 12 тысяч ветеранов. В каждом области общественного объединения ветеранской организации, районных, городских отдела и Центральном аппарате во всех больших главках есть ветеранская организация.